МС рандом, песня про моих бров. Качаем Я читаю рэп уже довольно давно, но он не перестает меня радовать, это хорошо. Но днем мне неохота писать ничего, это не определяю ожидание моё Ведь днем есть поважнее дела. Например, утром набрать номер сани братана. Ты мой бро, и я горжусь этим. Он сладкоешка, но не продаст меня за конфеты. Он любит теннис, но больше он любит футбол. Как пропустит одну тренировку, любит себя самого. Он сладкоешка, вот сейчас, когда я трек записываю, он плавает печенье. Ты мой бро, и я горжусь этим. Он сладкоешка, но не продаст меня за конфеты. Он любит чай, он любит сахаром чай. Он любит кофе. Нет, он любит чай. И мы вместе качаем Налей ко -ка мне чаю Еще немного и все Я тебе отвечаю Он мне друг и я попью с ним чаю Мы И ведь мы вместе качаем Давай налей ко мне чаю Этот трек про моих братанов Андрея, Саня, Максима и Саня Я повторяю, было спасибо, что дал ты им мне А не забрал их себе МС. рандом говорю вновь и вновь это моя к вам братская любовь качаем он любит сахар он любит чай он любит сахар Он любит сахар Крополь с текста сбился Записываем Раз, два, три Он любит чай Он любит сахаром чай Он любит кофе Нет, он любит чай И мы вместе качаем На ко -ка мне чаю Еще немного и все Я тебя отвечаю Он не друг и я попью с ним чаю Мы вместе качаем Давай, налей лейком не чаю